Всем приветик. Тема действия человека. Выбираем, смотрим. Зависит человек от обстоятельств каких-либо. Также зависеть может человек от каких-либо слов, которые люди пытаются донести, советуют. То есть, если проще сказать, от чужого мнения. Также человек может зависеть от своих чувств. И человек может зависеть от своих фантазий. Я говорила в прошлых видео про то, что когда вот человек смотрит фильмы и пытается быть похожим на своих героев, Вот тут вот есть также, не то что зависимость, а вот именно зависит от какого-то персонажа фильма и пытается быть похожими. Всем пока!